всем привет из осеннего леса подписчикам пришедшим на мой канал вылазка за грибами в основном собираем паутинник триумфально идет массово это лесопосадка снегозадержания и наткнулись на обочине вот такую вот кучу кучу грибов это волнушка розовая. Волнушка розовая, которая растет вот таким вот семейством. Тут ее тьма. Это гриб относится к группе, группе млечников. Условно а, Гриб третьей категории. Ножка трубчатая. Пластинчатый гриб почему волнушка розовая потому что цвет ее от бледно розовой до кремовой на разрезе выделяет едкий сок млечный то есть она горькая горчит идет отлично в засол волнушка розовая похож немножко на рыжик и отлично идет в засол. Но можно как на холодный способ солить, так и на горячий. На горячий быстрее будет. Отваривается, потом она засаливается. Очень вкусный гриб. Конечно, похуже груздя, но достаточно вкусный. Волнушка розовая. Собирайте, солите. Удачи вам в грибной охоте. Подписывайтесь на мой канал.